Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Живниров Павел, психолог по тревожным расстройствам. Сегодня я поделюсь с вами историей самого сложного случая тревожного расстройства. Многие из вас могут подумать, что это какие-то такие нереальные, там, обсессивно-компульсивные вещи и так далее, но все на самом деле не так. Я вам расскажу историю Виктора. Это история моего клиента. Конечно, имя придуманное. Вот. И вы сами поймете, почему это сложно Я бы сказал, что это следующий этап э, тревожного расстройства Но давайте мы потом проанализируем Изначально у Виктора все было нормально То есть он жил как любой человек И с течением времени у него в принципе был процесс такой шел Повышение тревожности То есть он тревожился все чаще, но он этого даже не замечал и вот в какой-то момент у него произошло несколько ситуаций в жизни стрессовых, на фоне которых у него произошло а, определенное состояние. У него а, ухудшился аппетит, у него ухудшился сон, и он стал себя, соответственно, чувствовать уставшим, депрессивным. И так продолжалось а, несколько дней на фоне стрессов. Потом э, даже несколько недель, я бы сказал. Потом нам эти стрессы все рассосались, они как-то решились, но проведя время в этом состоянии, когда он плохо ел, он похудел, он э, плохо стал спать, он был постоянно уставшим, раздражительным, начал тревожиться за все подряд вещи. И за эти две недели, которые у него было это состояние, он э, понял, что это очень существенно повлияло на его жизнь. И спустя еще какое-то время он стал все больше и больше переживать уже за то, что это состояние у него не закончится. Ну то есть он уже две недели в нем и улучшений не замечал. Улучшений не замечал на фоне даже того, что прошли все стрессы, которые привели к этому состоянию. И вот проходит неделя, потом еще неделя, еще неделя, а он теряет вес, он не чувствует радости от жизни. Он заставляет себя все делать, он чувствует постоянную усталость, количество тревог становится все только больше. И вот здесь я считаю, что происходит очень существенный момент, который переводит обычное тревожное расстройство на уже следующий этап, на такую некую эволюцию этого расстройства, когда человек начинает не испытывать страх на происходящее а он начинает сосредотачивать свое внимание только на одном. Это состояние у него не пройдет. То есть представьте себе, это такое колечко, в которое все входит и потом из него все выходит. То есть некое такое узкое место, да, так как узкое горлышко, можно сказать. И в этом месте у него сосредоточены все его переживания. Переживания звучат так. У меня это состояние никогда не пройдет. И теперь его тревоги, которые привели к этому состоянию, они находятся на более низком уровне по значимости, даже стрессы, которые привели к состоянию, на низком уровне по значимости, чем то, что это состояние не пройдет. Почему? Потому что он считает, что это приведет к тому, что в его жизни больше не будет близких людей, они все отвернутся что он не сможет никогда получать удовольствие от жизни, что он может потом решить принять решение уйти из жизни, что его уволят с работы, он останется один, он не сможет себя обеспечивать, что его здоровье будет подорвано, он потом не сможет в принципе ходить, он станет обузой для окружающих. И еще огромное количество негативных сценариев он видит в случае, если это состояние не пройдет. Но чем дольше он в этом состоянии находится, тем больше растет его убежденность, что это состояние не пройдет. И вот здесь он попадает в замкнутый круг. Он переживает за то, что это состояние никогда не пройдет, и с самого утра, думая об этом, уже испытывает эти страхи и симптомы. Проходит день с этими симптомами и страхами, и этот день добавляет в копилку его убежденности, что это состояние никогда не пройдет. На следующий день он еще больше убежден, что это состояние не пройдет. И с еще более серьезным состоянием проводит этот день. И таким образом он попадает в такую ловушку, когда он сам, убежденный в том, что состояние не пройдет, делает так, что оно не проходит. Я вам могу привести небольшой пример даже недавно мы разбирались с клиентом, он рассказал примерно похожий сценарий, но не такой глобальный, но он очень наглядный. Он сказал, три года назад я прочитал в статье, что есть синдром беспокойных ног. И с тех пор я стал чувствовать этот синдром у себя, постоянное напряжение, мышечную боль в ногах и так далее. И он говорит, что это ощущение возникает каждый раз, когда он ложится на диван. И вот здесь было важно, что как только он собирался ложиться на диван, он уже переживал, что это ощущение возникло. Это возникал страх. Он переживал, что эти ощущения никогда у него не пройдут. Это добавляло страх. Он вспоминал, что на протяжении уже трех лет эти ощущения не проходят, и считал, что это как раз и есть признак неврозы. Это тоже добавляло страх. И вот получается, что каждый раз, когда он ложится на диван, все это запускает страх, который провоцирует симптомы в ногах, потому что у него есть определенные физиологические особенности. И вот таким образом, вот это является очень сложным случаем. Потому что когда человек убежден, что это никогда не пройдет, и из-за этого это не проходит, очень сложно переубедить и поменять его восприятие в отношении этих вещей. Но это все реально и возможно, просто требует дополнительных усилий. Как же в этом случае происходит работа? Как я и сказал, дело в том, что человек сосредоточен на том, что это состояние у него никогда не пройдет. И здесь можно записать это по АБЦ схему. Подумал, что мое состояние никогда не пройдет. Это пункт А, это его план. То есть, он, допустим, мы говорим, пусть оно не пройдет. А дальше мы уже говорим в Б, в восприятии, мы здесь пишем разные варианты исходов, которые он видит. Например, меня уволят с работы. Это отдельная ситуация. От меня уйдет жена. Отдельная ситуация. Я не смогу получать удовольствие от жизни. Отдельная ситуация. И задача заключается в том, чтобы человек научился видеть альтернативные варианты, кроме тех сценариев, которые он у себя в голове сформулировал. Как только он начинает расширять восприятие свое в направлении того, что это состояние никогда не пройдет, то есть, мы добиваемся того, чтобы он меньше стал верить, что будет какой-то негативные последствия этого. И за счет этого мы снижаем его, вот эту уверенность, что оно не пройдет, и значимость этого. То есть мы не говорим, что давай пусть это пройдет. Вот варианты, что вот как оно пройдет, мы расписали, но он говорит, нет, вероятность, что не пройдет, есть. И она меня уже сильно пугает, потому что очень много последствий. И вот здесь мы, разбирая по вариантам все эти последствия, мы добиваемся того, чтобы он для себя понял, что даже если состояние не пройдет, тех самых сильных негативных последствий не будет. Да, будут не очень хорошие последствия, но не те негативные, из за которые он так сильно боится. И вот таким образом мы убираем значимость того, что состояние не пройдет. За счет уменьшения этих переживаний с каждым днем человек себя чувствует чуть-чуть лучше, чем вчера и за счет этого он еще больше убеждается в том, что, наверное, состояние может пройти. То есть он видит уже динамику. И наша задача только запустить эту динамику. То есть чтобы он чуть-чуть меньше переживал за то, что не пройдет, за счет этого на следующий день чуть, чуть лучше себя чувствует. Чуть лучше себя чувствует, чуть меньше переживает за то, что не пройдет, потому что уже меньше в это верит, потому что сдвиг. Потом он еще на следующий день чуть лучше себя чувствует, еще меньше верит, опять сдвиг. И вот таким образом мы выводим людей из этого состояния. То есть мы меняем их восприятие даже к тому, что это состояние у них никогда не пройдет. Мы не можем переубедить человека, что состояние закончится, потому что этого ему недостаточно. Даже малая доля вероятности, что оно не пройдет, достаточно, чтобы все на этом сосредоточить. И вот эти случаи самые сложные. Потому что люди они не понимают механизм, что своим страхом, что это не пройдет, они поддерживают день и ночь, каждый день поддерживают эти состояния. Поэтому в первую очередь надо работать с этими направлениями. Потом работать с теми страхами, которые изначально привели к изначально к плохому самочувствию. И вот таким образом это все и убирается. Я надеюсь, это было полезно для вас. Обязательно напишите, что вы об этом думаете в своих комментариях, в своих в моих комментариях. И расскажите о своих, у кого есть такое, о чем я рассказал. Кто осознал сейчас проблему, для кого это было полезно. Спасибо за внимание, друзья. Пока.